Всем привет, с вами Комон Димон. Это инструкция по установке и настройке скрипта для заработка в интернете, который называется Money Partner. Почему я решил записать эту инструкцию? Потому что уже несколько человек мне написали с вопросами, насколько сложно его устанавливать, что для этого нужно и все такое. И еще потому, что сегодня у меня была еще одна продажа через этот скрипт. Так, это... Дефолтная страница хостинга, тут еще нету файлов скрипта. Я открываю программу FileZilla, это FTP-клиент для закачки файлов на сервер. И вот я зашел в папку сайта, нажимаю «Закачать на сервер». 1100 с лишним файлов. Так, пока они будут закачиваться, я покажу вам, какой хостинг я использую. Я использую хостинг «Gina.ru». И у меня тут подключены услуги. Поддержка 100 доменов, эта услуга подключается по умолчанию. Дисковое пространство, это минимальный тариф 33 рубля в месяц. Дальше FTP аккаунты бесплатно. Поддержка PHP 42 рубля в месяц. И у меня подключены еще базы данных MySchool, вот 42 рубля в месяц. Но для работы скрипта они не нужны. У меня они подключены для того, чтобы работал другой мой сайт, который на движке 2 и там ну, без базы данных он просто не будет работать. Получается вот 117 рублей за 30 дней, а у вас будет, если вот без баз данных, то примерно 70 рублей в месяц. Вы будете платить за хостинг, ну, если купите и установите этот скрипт. И тут без разницы вы можете хоть 100 доменов добавить, у вас будет 100 сайтов, платить вы все равно будете 7, ну, в районе 70 рублей в месяц. Не больше 100 это точно. Итак, пока закачиваются файлы, я вам покажу статистику, что вот сегодня было 2 заказа и одна продажа. Продажа была вот курс автопоиск CPA, как зарабатывать 4000 рублей ежедневно. Я получил 495 рублей. Ну-ка, статистика по товару. создано заказов, оплачено заказов. Итак, загрузка файлов на сервер закончена. Вот они все файлы движка, ну кроме вот этого дефолтного с хостинга. Теперь первое, что нам надо. Нам надо установить права на запись три семерки для папки кэш. Кликаем правой кнопкой «Права доступа». Раз, два, три. Теперь заходим в папку «Админ» и на файл config и файл «Логин» устанавливаем права «Три шестерки». Так, на этом все. Теперь обновляем страничку. Вот он, скрипт загружен, но для его работы... Нам надо будет зайти в админку, по умолчанию логин админ, пароль админ. Так, первое, что здесь делаем, идем в профиль и меняем пароль на свой. Так, пароль поменяли. Основные настройки здесь я обычно выбираю там одно из своих мыл левых. Так, также можно открыть Яндекс Метрику, добавить счетчик. и сразу прописать код счетчика сюда. Начать пользоваться, так какая-то лажа там вылезла, ну ладно, разберемся, так, описание, ну например, Супер заработок в интернете. Пишем его тоже сюда. И вот в описании прописываем что-нибудь более подробное. Так, идем в ключевые слова. Ну, думаю, для начала хватит. И самое важное, что нужно прописать ID своего магазина вот сюда. Так, я не помню, какой у меня ID. И посмотреть я его могу здесь. Это рекламный блок, который вы создаете. И вот он ID мой. Так, 12439. Прописываем его сюда. Так, вроде все прописали. Сохранить настройки. Так, все сохранилось. Теперь оформление. В оформлении я обычно выбираю как можно больше отображения товаров. Это хорошо для поисковых ботов. Меняю цвет на какой-нибудь... Ну, например, такой оставим, а здесь поставим вот такой. Сохранили настройки. И это не как бы графа, но сюда можно вставить рекламные блоки. Пока я этого не буду делать, просто чтобы вы поняли, как это работает. Так, жмем выход. Все, видите, цвет изменился. И это вот мой магазин. Ну, скрипт MoneyPartner выглядит именно так. Здесь рекламный баннер 1, прокрутываем, ой, пролистываем. Вниз рекламный баннер 2 и в самом низу рекламный баннер 3. Все. После установки у вас будет точно такой же магазин со всеми товарами из GlowParta. Как видите, установка совсем не сложная, всего лишь, ну я не знаю, не больше 10 минут у меня занимает, даже минут 5, наверное. Ничего изощренного делать не надо, например, вот эти вот кнопочки, они уже по умолчанию все работают. Заработок в интернете, их не надо там как-то особенно настраивать. Все, мы полностью произвели настройку. Если вас интересует этот скрипт, то ссылка будет под этим видео, можете кликнуть и купить его. Также вы можете подписаться на мои email рассылки и по еще одной ссылке под этим видео вы можете кликнуть и перейти на мой сайт, купить мой курс по заработку в Ой, курс по email рассылкам, но благодаря этим рассылкам вы сможете зарабатывать в интернете, ну причем неплохо. Если вам понравилось это видео, ставим лайк, подписываемся на мой канал. Спасибо за просмотр, всем пока!